Доброе утро, вечер, день ночь. Не знаю, что у тебя там тема сегодняшнего онлайн. Гадание Таро раскладывает, это а вспоминается, волнуется, соскучился ли загадный вами человек? Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Да. Вот такие позиции. Ладненько посмотрим. Ну, вспоминается, соскучился, волнуется. Ну, давайте три, три варианта, три вопроса. Да, нет, не знаю, тому подобное. Ладненько, давайте вспоминает, волнуется, соскучился, что он там. По этим всем вопросам будем прогонять. На самом деле человек испытывает эти эмоции, либо как-то нет. Поэтому давайте все. Я надеюсь, все загадали. Поэтому спасибо за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала. Поэтому давайте далее. Здравствуйте, кто загадал у оранжевого человека. Давайте загадайте, представьте, воплотите в своей голове. Ну, хотя вы уже должны до этого, конечно же, сделать <с> а, до позиции, поэтому, чтобы ее выбрать, вспоминает ли, вот, вот она же выпала, волнуется ли этот загаданный человек за вас и заскучился ли по вам. Ну, больше одним словом, какие эмоции, мысли, чувства испытывают. Ну, здесь, как бы я сказала, так в перемешечку слова. Mm, так, вспоминает ли? О, как. О, как. Волнуется ок, О, как. ок, здесь по, по одному и по второму варианту бы потратовала прям ладненько давайте так ну, в принципе вот так вот так вот так вот вот ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну. ладненько давайте вспоминает ли по повешенному императрица и башня я бы сказала бы для некоторых проигралась лишь бы не вспоминалась но, к сожалению, либо к счастью, я так не могу сказать. Я бы сказала, что здесь женщина вспоминается, возможно, и изредка. Возможно, если, допустим, вами любимый человек, то вспоминается очень сильно дотошно, очень сильно как-то перегибается даже тут, молясь, палка. А, что это у... а у меня компьютер тут включился просто так, он же умеет. Поэтому я бы сказала, императрица и башня я бы не сказала, что не вспоминается по третьей позиции. Вот именно по этой и по этой. Да. Ну, с тузом, туз, ту. туз для вас решающий, дорогие мои. Поэтому в с такому. Я, я бы сказала: вспоминает, а если не вспоминаете кирбашка этому человеку, Но мне похоже здесь, как на люди, когда вместе возможно, ну, возможно либо, либо на каком-то расстоянии, либо очень сильно вместе и очень сильно долго. Ладненько. И в этом суть. По повешенной императрице и башня я бы сказала, здесь не особо каких-то, допустим, башни у нас моментами разрыв башки, моментами может проигрываться воспоминания очень сильно яркие, причем, да, дурение яркие, то есть, если с императрицей рядом императрица, моментами позитивного Уси усиление, я бы сказала, в сочетании с тузом здесь волнуется ли? Поэтому вот. Ну, здесь как взаимосвязь, что в принципе вспоминает, волнуется. А вот ну не соскучился здесь человек. Здесь человек просто любит и все. Поэтому вспоминает, да. Да, вспоминает. Больше я бы сказала. А если не вспоминает, то секир башка. Угу. Поэтому вот, как же о вас не думать, это вот я бы сказала больше, а как же не думать о вас, ладненько, здесь как действующие отношения, я не думаю, что здесь отношения какие-то далекие, по тузу, поэтому волнуется, здесь туз, туз у нас соответственно моментами очень сильных эмоций, нахлынивания, если в негативе, если волнуется, то, я бы сказала, больше, да, человек, возможно, очень сильно переживает, человек очень сильно в каком-то раздрае, здесь момент волнения однозначно присутствует по восьмерке и по пятерке, здесь, понимаете, здесь карты, каждая сама себя позиция усиливает. Здесь, я бы сказала, императрица момент роста, усиления башни. Это вообще снос башки, но повешено это так, сикость-накость сама карта. Туз, у нас, соответственно, еще и солнце. Поэтому здесь, как вот и по восьмерке жезлов, соответственно, усиляет какой-то такой момент волнения. Чересчур эмоционально реагирует на вас, на, э, как человека, либо за вас. Ну, в нашем случае волнуется, да. Поэтому вот здесь туз решающий. Не был бы туза, была бы ну, четверка чаш, а бы сказала нет. Поэтому, дорогие, здесь перебор с эмоциями, возможно, перебор с ощущениями, возможно, не только по вам и за вас, но и, возможно, за какое-то ваше состояние. Поэтому физическое, либо э, моральное, это, соответственно, я бы сказала, в общем и то, и другое, по тузу. Поэтому да, здесь вспоминает, да, здесь волнуется. Третья позиция, соскучился. А вот здесь бы я может, не сказал, что соскучился. Здесь моментами король пентаклей теплых отношений по, по солнцу, ну и по звезде. Соответственно, есть момент романтизма, есть момент ощущения счастья. Здесь я бы не сказала, что соскучился. Здесь больше нет недоскучания человеку в таком сочетании карт. Возможно, человек с вами общается. Поэтому я говорю, это как действенное отношение по звезде именно в солнце, именно король Пентаклей. То есть момент действительности, то есть человек с вами состоит в каких-то отношениях в данный момент времени. Это не пустой звук, не романтическая а полная дичь, которая дома на расстоянии, да не между нами, только там любовь именно по интернету. Я бы сказала, здесь нет. Здесь больше как загадывают люди, которые есть отношения, у которых возможно, просто какие-то раздраи, возможно, там люди не видят там, друг друга, либо волнуются очень сильно и каждый в своих мыслях, либо там кто-то работает, а кто-то в другом месте. Но здесь как человек все-таки ощущение какого-то счастья, комфорта и приятных моментов. Но я бы не сказала, что соскучился. Здесь нет такого скучания. Здесь моментами мечтаний, возможно, у вас. Вот я бы сказала больше так. Вот чтобы период скуки соскучился, дайте мне вот солнышко, ну давайте здесь тогда бы четверка чаш была сочетание с королем Пентакли с Тогда бы я сказала, вот соскучился прям вообще как, прям убийство, ну даже если в таком сочетании, то там королю к четверке чаш еще какая-нибудь карта шавая двоечка, чаш и вот это еще. Да-да-да, до Одери соскучился. Поэтому здесь как бы не доскучание скучания человека, но человек о вас вспоминает и о вас волнуется. Но здесь через край бы все, я бы сказала, здесь очень сильно усиление всех по старшим арканам, здесь вот через край. То есть я не думаю, чтобы человек молчал об этом просто так ну, как действенные отношения, либо как отношения на расстоянии, но тогда, я не знаю, переписывайте, созванивайтесь аж каждый день, не знаю, ну, не соскучился человек, а вспоминать волнуется, я бы сказала, больше в таком плане. Поэтому, да. Но здесь везде прям карты друг другу себя усиливают, это само видно в сочетании, с одна на другую позицию, то есть, Одна, одна выше другой То есть начальная карта Всегда ниже рангом в любом значении Нежели конечное усиление Поэтому я бы сказала да Поэтому, дорогие мои Короче, как так Давайте дальше Здравствуйте, кто загадал на зеленого человека Вспоминает, волнуется, соскучился этот ваш человек вспоминает, вспоминаю волнуется ли? волнуется ли о вас Скучился ли по вам? Три аспекта. Три аспекта. Так, оп, оп, оп. Вот это интересно. Давайте, давайте немножечко тут у нас вот это. Ну немножечко еще вот так. Ну додаю, даже. Да вот так. М -м, это интересно. Это интересно, это интересно. претенденты это какие? Каких вы загадали? Вспоминает ли? Давайте две дополнительные карты сюда. Еще. -ка. Ух. Давайте Королю Мечей тоже где-нибудь сливенько. Ну и где-нибудь вот еще так. Трансформация воспомина... воспоминаний. Окей. Ладненько, дайте волнуется ли, ли. понятно, а теперь все более-менее понятненько, ясненько все дела. М -м да. Ну, Давайте-ка повешенному еще одну и... Ну, а так, в принципе, все вроде как ясно, если что. Ну, давайте еще что точно, наверняка. Да что тебя за ногу. Что же у нас одни люди-то? Али столько людей, либо вы загадали, либо рядом с этим человеком. Так. Влюблённый, ну влюбленная, да, давай выбор, да да ёп, ж, ну. Ладненько, давайте к какофоне этой разбираться. Здесь очень много выросло у нас, ни с того, ни с всего людей волнуется. Я надеюсь, здесь не у одного человека, а один человек загадал. Ну ладненько, давайте. Так... Но здесь поправка. Я прям сразу скажу с поправкой. Отношения прошлые, либо отношения, которые уже идут. Ну, либо есть какой-то контакт. Вот, я бы сказала больше так. Здесь есть либо контакт, либо их вообще нет. Ну, ладненько, Давай, давайте по, по, давайте, да. давайте по влюбленным по королю. Поэтому, поэтому здесь я бы сказала да, а здесь, а здесь да. Поэтому давайте все сначала. Вспоминает ли? Давайте здесь бы я бы сказала... Ну, я бы не сказала, что вспоминает, но с некоторыми поправками. У нас тут королева Пентакли и девяточка мечей. Соответственно, здесь есть моментами каких-либо беспокойств. Вспоминает: если женщина, то да. Здесь женщина вспоминает. Женщина, возможно, возможно, вы. Кстати, здесь может и проигрываться ваше отражение в самом раскладе. Поэтому не удивлюсь, потому что очень большое количество здесь людей. Неудивительно, удив... не если где-то ваша роль здесь и проигрывается. Поэтому давайте в общем плане. Да, здесь моментами женщина у нас вспоминает. Мужчина у нас тут, я бы сказала, ну не то что вспоминает, но моментами мыслительные есть. По поводу, зага... по поводу вас, по королю мечей и тому подобное, королеве Пентакли. Здесь оба вспоминают, я бы сказала, да. Но с некоторыми все-таки изменениями именно... В воспоминаниях. Ну вот смотрите, женщина больше момент... Здесь воспоминания не очень хорошие, и моменты просто может как нервничать. А здесь, ну и при воспоминании, я бы сказала. Мужчина здесь тоже моментами мыслительных процессов включается, но здесь я бы сказала... Как же сказать там. Каждый вспоминает, но по-разному. Мужчина немножечко вспоминает больше как целиком отношения, как целиком ситуацию, как целиком оценивает. Здесь, здесь человек-мужчина оценивает больше саму ситуацию. Нужны именно какие-то факты. Человек очень сильно дотошный, человек очень сильно надо все знать, человек надо мудростью напитываться. Я бы здесь сказала, больше вспоминает, но немножечко включе в таком, что надо человеку все больше. Больше запредельно знать я не думаю что здесь люди не вспоминают но также здесь вспоминают но именно какой-то момент основательно возможно не вспоминает а возможно думает если вы с человеком в эти с мужчиной в отношениях дам у нас дам у нас тоже моментами и все у нас здесь заделано пентаклей Задел на Пентакли. На пентакле, на Пентакли. На Пентакли. Здесь больше все... А, все, все вспоминают и все думают о том, как поступил тот или иной человек, именно как в отношениях другого. Я бы здесь больше бы так сказала именно в тройке, именно в девятках пентаклях здесь не как кто-то что-то сказал, а как кто-то что-то поступил с этим человеком. То есть здесь, как человек воспоминает больше обширный э, ваших, допустим, отношений с этим, с ним. То есть человек больше как оценивает ваши отношения, либо оценивал ранее. Но здесь я бы не сказала, что даже оценивал ранее. Все равно. Э, смерть это, конечно, моментами уже не думает, Сложная такая позиция, блин, да, одури. Здесь прям вот каждая прям индивидуальная трактовка. Ладненько, давайте. Здесь больше думают над отношением другого человека, над поступками, грубо говоря. Что он для меня поступил, как он для меня сделал. Женщина более нервничает, мужчина более как-то взрывной и больше как-то моментами больше расстройств здесь есть поэтому все думают о том как другой поступил либо поступает в данный момент именно вот воспоминания проносятся то что каждый из этих людей сделал в отношениях либо с вами либо он с вами либо вы от него поэтому я бы больше бы сказала здесь так давайте потому что по тройкам, по пентаклям, и, в принципе, на отношения Я бы не сказала здесь больше не момент денег. Я их не могу исключать, но я все равно бы здесь такого не сказала. Кто как поступил в итоге, а не кто, что кому-то что-то наговорил. Вот, воспоминания больше отыгрываются то, как он со мной поступил, как она со мной поступила, что она сделала, что она не сделала. А, за а женщина, зачем он так поступил? Да почему? Да с какой стати? Вот здесь я бы сказала больше так Зачем и почему? Здесь вопросы, зачем и почемушки Может быть переломный какой-то момент Воспоминаний тоже идет Поэтому давайте так Волнуется ли человек? Тройка пентаклей, Пентакли императри... да, Императрица повешена И далее у нас По такому моменту Я бы сказала давайте так Здесь, возможно, человека вас э, волнуется, но волнуется только в том случае, я бы сказала, вот здесь, если он с вами находится в серьезных отношениях, либо в основательных серьезных отношениях и сделан в вашу сторону какой-то либо брак, либо выбор этому подобное. И то я бы здесь не волнуется, а больше как-то повешенно никогда не говорит о волнениях. Совершенно говорит о какой-то момент жертвенности. Возможно, человек просто с моментами волнуется, что именно сама тут, допустим, дама играет из себя жертву, либо строит из себя жертву, тоже могу сказать, если уж в сочетании с такими очень сильно неактуальными и некрасивыми картами. Поэтому я бы здесь сказала больше. Волнуется, да, но только в том случае, если вы вчера с человеком в официальных, серьезных, э, в отношениях хоть как-нибудь, но у вас что-то между вами точно есть. Поэтому я и сказала, здесь немножечко у нас раздроблено будет. Соответственно, я бы сказала, нет, если человек не сделал ваш выбор и вашу пользу никаких-либо отношений, и ничего между вами нету. Поэтому, да, здесь надо волнуется, дорогие девчоночки, не волнуется, если он с вами никак не взаимодействует, не контачит и тому подобное, взгляните правде в глаза. Вот, поэтому я здесь у нас и влюбленная, традиция выскочила, и влюбленный король кубков, иерофантус. Э Жезлов. Только к тому человеку есть притязание, у кому есть чувства и кто в основаниях и в основательных отношениях с этим гражданином. Кто для этого гражданина самая интересная дама-мадама, ради кого хочется париться, стараться и тому подобное. И ради кого стоит волноваться. Поэтому, вот, девчонки, я бы сказала больше. Так, волнуются только за тех, кто вспоминает. Возможно. Но не волнуется, если между вами ничего нет. Поэтому соскучился ли? Здесь также, я бы сказала, здесь должно быть между людьми хоть какое взаимодействие. От общения до каких-то первых шагов. До общения очень сильно возможно. То есть если между людьми общение, то да, я бы сказала, здесь моментами скучания есть. Но больше, я бы сказала потух компьютер. Здесь именно не скучание, а хотение того быть с вами рядом, хотение общаться с вами. Именно здесь моментами хотения что-либо, чтобы с вами было, либо чтобы с вами еще будет. Поэтому я бы больше бы сказала здесь именно не скучание. А больше здесь хотение того, что можно с вами сделать, что можно с вами сотворить, что можно с вами пообщаться. Внимание, не знаю, дарить, а вы, чтобы его ударили своим вниманием. Поэтому, дорогие мои, если вы не в контакте с этим человеком, ни в каких воротах, я бы сказала, человек не скучает, человек немножко хладнокровен вам полностью. Но в воспоминаниях вы, возможно, все-таки как-то проигрываетесь. Старший аркан у нас происходит в нашей Вселенной. Поэтому я бы заострила на этом внимание. Возможно, человек как вспоминал, что между вами было, но при этом основательно, дотошно просчитывал для себя какие-то факты, что да почему, да как между нами что-то было. Поэтому, возможно, человек одуревает от воспоминаний, если человек не с вами не в отношениях неприятные просто воспоминания в отношениях, поэтому я здесь вот, я бы сказала, какой-то раздрубленный вариант. Либо здесь хоть какой-то контакт, либо нет. Но здесь я бы, не, я бы не сказала, соскучился, здесь момент взаимодействия, здесь хотение взаимодействия с человеком, но никак не скучание. Здесь человек основательно подходит к ситуации и тому подобное. Возможно, с вами там, не знаю, сад построить. Возможно, с вами что-то сделать. Возможно, сделать что-то для вас. Также моменты, возможно, подарить что-либо. Человек очень сильно хочет преподнести что-либо. Поэтому вот. Я бы сказала больше вот в какой-то в такой стезе вот этот вариант. Вот как-то раздроблено. Поэтому девчонки вспоминает, но тяжко. Валка, переменчиво, основательно, прохладненько уже, если загадываем на мужчину. Если загадываем на женщину, вспоминает, но ну как-то тяжко, все равно валка, и все равно очень сильно эмоционально. Эмоционально как-то тяжело и деструктивно женщине бывает. Все остальное, волнуется, соскучился, нет такого у человека к вам. Если тут люди хоть как-то контакт, вместе взаимодействуют, хоть просто общаются, то, соответственно, есть такие эмоции, но немножечко в другом значении. Волнуется больше за человека, за вас-то, я бы сказала. Зато, возможно, в какой вы сейчас ситуации находитесь по повешенному императрице. И сама ситуация, как в целом, по тройке Пентакли может отыграться далее, потому что тройка — это начало зарождения всяких интересных дел. Если уж именно момент волнения. Поэтому вот здесь как может отыграться э э то, что между нами происходит, то, что происходит с нами. Поэтому я бы здесь бы сказала в каком-то другом контексте, нежели как просто волнуется. Поэтому так, давайте... Дальше. Тяжелая позиция, тяжеловато, ну, вроде как так. Здравствуйте, кто загадал на желтого? Вспоминает ли человек? Вспоминает ли? Волнуется ли? Соскучился ли? Вспоминает, волнуется, соскучился. Давайте смотреть. Я бы сказала по сочетанию императрицы и силы, и сочетанию с королем, с королевой жезлов. Соскучился ли? Угу. Ну давайте начнем. Вспоминает ли загадный человек? Я бы здесь сказала, по первой карте, по десятке мечей здесь такого особо не проигрывается. Ну давайте, воспоминания здесь, возможно, и происходят, но не думаю, что часто. Вот, вот вот, давайте, по первой карте, по десятке мечей, о каких воспоминаниях может идти речь? Здесь бы я бы сказала, почему в отношениях именно вот... Вот, вот с этим отношением я бы точно сказала, что вспоминать, но очень редко. Человек воспоминает очень редко. Здесь люди не в отношениях. Здесь у нас, давайте, сигнификатор очень сильно женские. Здесь проигрываются, здесь нету ни пары, здесь нету ни намека, ни на обмене, ни на каком-то росте и тому подобное. Хотя в росте, я бы сказала, здесь есть. Короче, грубо говоря, возможно, вспоминает и изредка здесь происходит воспоминание вас. Внутренние, когда нахлынет, когда она... Хлынет, когда она тянет, нагрустит, вот здесь вот, вот это как вот, да бог с ней, вот здесь вот, пов -пов... ну не то, что повспоминаю, а здесь вот именно какой-то момент нахлынивания эмоций, здесь происходит, нахлынивая воспоминаний и все, но крайне редко и не особо, не думаю, что здесь прям часто о вас вспоминается, ну по десятке здесь, соответственно, нет, а если и по силе, туда и по двойке, то два, да. Но значит, не сильно часто, редко, вообще никак, раз в год, раз в месяц. Вот здесь очень сильно, редко. Далее, та же позиция, но немножечко в другом ключе, волнуется ли? Здесь бы я бы сказала, что человек, смотрите, королева жезлов жезлов, соответственно, по восьмерке здесь нет, я бы сказала, нет, тоже моментами не волнуется человек. Почему нет? Потому что у нас здесь... Видите, у нас женские персонажи. Давайте, все равно карта сил женский персонаж больше всегда рассматривается поэтому здесь у нас чисто женские персонажи чисто один пол чисто думает особо за себя я даже не, я не предполагаю какого пола даже не думаю если бы какой-то был пол и как-то момент волнений Присутствовали бы две м -м, противоположные фигуры, две противоположные м -м, дама король соответственно, пажи какие-нибудь противоположные, но они бы присутствовали. Здесь присутствует чисто женская фигура, чисто один человек, даже если вы загадывали, допустим, на мужчину. Поэтому, даже если на мужчину, все равно, если здесь у нас мужчина и отвернута женщина, нет, дорогие мои, вот-вот-вот везде нет. Поэтому здесь по восьмерке мечей, по, королю, по королеве жезлов, по, шестер, по шестерке жезлов, здесь человек думает сам за себя, думает о том, чтобы там как-то победить, реализоваться, одержать победу, возможно, просто выйти из каких-либо своих негодований. Но по поводу вас, я бы сказала, немножечко пустовато. Дорогие мои, здесь вот именно жезлы, жезлы, здесь чаш вы нигде не видите, их здесь нету. Поэтому я бы сказала даже в таком контексте, что нет, каких-то чувств здесь особо не нахлынивают. И плюс еще четверочка мечей у нас про соскучился, Поэтому здесь больше человек думает о своем, о себе, о ему подобном. Королева жезлов и шестерка жезлов, все жезловые карты, чаш. Нету даже если бы вы были, ну тогда бы я бы еще подумала. Поэтому здесь, да, и далее, соскучился ли? Тройка Пентакли, Императрица и сочетание с четверочкой мечей. Здесь моментами я бы не сказала, что человек не соскучился по вам. Здесь нет. Не думаю, здесь такого по четверочке мечей. Здесь, возможно, какие-то мысли нахлынивают, как бы оценила она меня, как бы оценил он меня, как бы он помогли бы мы друг другу, либо как-то повзаимодействовали. Но на этом все, простите, здесь именно моментами... Стагнации и не особо большого роста. Здесь именно как эмоция, как воспоминания все в одном ключе, в каком-то определенном узкограничащем, не задевающем особо большие моменты волнений по поводу именно лично вас. То есть здесь я бы сказала больше так. Возможно, какие-то воспоминания, оценки и понимание того, возможно, что между вами было, как могло бы это развернуться, как могло бы повернуться. Это единственное, что я могу здесь сказать. И на этом все. Поэтому у нас по, по стагнационной четверке, по тройке. Тройки и четверки здесь я бы сказала нет. Возможно, какое-то нахлынивание при этом моменте. мясо соскучился, а как, а как что, а как мы бы помогли бы друг другу, а как кто-то реализовался между собой, а как вот это все было бы, произошло, а что бы между нами было в этот момент. Это единственное, что я могу сказать, и все. Поэтому здесь как нахлынивание, ну, редкое не особо м -м, касаемое такое но я не исключаю тройки-тройки то есть вот это вот я единственный такой момент все дорогие девчоночки мальчишечки как-то так а если что кстати я перезаписываю эту кстати свечку там пример то же самое было но я его в другое место поставила ладненько давайте здравствуйте кто загадал синего Человеком, вспоминает ли, волнуется ли, соскучился ли? А вот три вопроса к одному тому мужу. Давайте, вспоминает ли, волнуется ли, соскучился ли? Загаданный вами человечек, будь там женщина, мужчина. О как. А у нас теперь десятка здесь. А, вот здесь вспоминает и волнуется, а вот соскучился ли – это тоже вопрос. Ладненько, здесь интересно, здесь наверное какая-то определенная будет позиция, наверное как похожа на индивидуальную. Здесь надо еще дополнить, дополнить, ой, дополнить, ой, как надо, но ну, это тоже. Давайте дополним немножечко для пущего развития интереса всяких таких интересных. Угу. Валенька, дайте-ка подумать, вспоминает ли. Волнуется ли. Здесь также давайте разграничим здесь людей. Я разграничу в таком порядке, что если между людьми хоть как-то были отношения, но при этом что-то в этих отношениях остались дети и тому подобное, то здесь это важно, я бы сказала, по именно по слову волнуется, именно какой-то дому, либо что-то общее, и соскучился ли. Поэтому, да, здесь, здесь, здесь, девчоночки, мальчички, я бы сказала, ну, давайте разграничим немножечко то, что между вами осталось, либо то, что между вами есть. То, что между вами нету, я бы здесь не рассматривала в таком контексте. Здесь проигрывается бывшие, здесь проигрывается и нынешние. но... При условии том, что между вами тесные взаимоотношения, либо очень были, либо очень сейчас есть. Поэтому, ну давайте. Вспоминает ли по шестерке мечей момент интересных мыслей новых и тому подобное, Иерофант, королева королевы и семерка пентаклей, моментами мысли в новом, но иерофанти, но королева все равно чаша, но моментами традиция и то, что стало. Я бы сказала, да. Здесь человек вспоминает вас однозначно, да, если вы даже бывший партнер. Даже если, вот почему бывший, нынешний, без разницы, здесь вспоминает человек вас. Почему? Моментами шестерочка мечей. У нас моми... Интересные мысли в новое, события, грубо говоря, я, я, одна, нога, одна нога здесь, в мыслях я вообще другая. То есть, как же сказать-то, даже если человек, допустим, от вас далеко, даже человек, если, допустим, от вас в мыслях далеко, но с вами близко, то есть без разницы, человек вспоминает по Иерофанту, Королеве Чаш, моментами чувствах, чувствах Чувств, эмоций, ощущений. И семерочки моментами у нас, что стало. Грубо говоря, семерочка у нас отвечает за то, что мы сделали. Что между нами было, что между нами есть. Как у разбитого корыта, если у кого есть разбитая корыта. Если у кого есть разбитая корыта, да. Здесь в любом случае по аэрофанту здесь моментами, как не вспоминать и причем праведности, традиции. Возможно, я и, скажу. Я и сказала, здесь, возможно, какие-то прошлые браки, либо нынешние, но, соответственно, отношения. То есть обязательно здесь, как человек, вспоминает вас под каким-то, возможно, обязательствами, я бы сказала так. Может, здесь и как алименщики, может, здесь и как люди, у которых, которых есть брак которых есть отношения Поэтому да, вспоминает Однозначно Даже если шестерка У нас обычно шестерка это поездка в новое Даже если в новой Даже если в новых отношениях человек происходит То человек все равно вспоминает По традиции, потому что надо вспоминать Кому-то, а кому-то просто вспоминается, потому что был, допустим, брак, либо сейчас находится в браке. Почему находится и был в браке по королеве кубков, по семерочке жезлов, кто-то, возможно, у разбитого корыта. Поэтому здесь я бы сказала, в любом случае, да. Волнуется ли человек по семерочке, пентаклей, восьмерке, по пажу и по шестерке? Вот здесь бы я бы сказала больше. давайте разграничим. Человек волнуется, если между вами есть какие-то определенные обязательства, отношения, дети, что-то между вами уже есть. Если между вами ничего нету, то здесь вот тогда бы я разграничила больше. Если вы встречаетесь то я бы сказала, да, если вы не контактируете вовсе, то, соответственно, человек по поводу вас вообще не волнуется, не переживает. То есть больше немножечко тогда углубления в свои какие-то переживания, в свои какие-то кубки, в свои какие-то мысли и тому подобное. Поэтому я бы сказала так. Возможно, переживает, но за то, что между вами осталось, сети, имущество, еще что-либо связывающее, сковывающее, поддерживающее ваши отношения. Поэтому, возможно, то, за что что между вами поддерживает какую-то связь. За сеть, да? Сеть, чтобы не рухнул сервер, мы же общаемся. Поэтому я бы здесь больше бы сказала, волнуется, но только в том случае, если между вами что-то осталось, либо то, что есть, либо также за детей, возможно, как между вами, либо за как отношения, которые между вами, если они очень сильно теплые в данный момент, то да, человек волнуется. Но я бы сказала, если вы сейчас в отношениях, либо за детей, либо за сами отношения, я волнуюсь между вами. Я вот здесь вот немножко кореню вот, эту, вот этот вопрос. Именно по семерке. Семерочка у нас много кубков. Непонятно, что что выбрать. Хочется же все. По восьмерочке мы переросли все. Зачем нам все? И вот здесь моментами, как семерка по восьмерка здесь я бы сказала, из шестерочки чаш момент метаний каких-либо. Но здесь именно что между вами строится. Возможно, переживают за то, какие у вас дети растут. Зато их какое-то развитие, зато и какое-то углубление. Возможно, переживает по поводу того, чего он особо не в курсе. Поэтому я бы сказала, больше здесь волнения есть, да, моментами по семерке. Но вот в сочетании куда? Если с вами нет отношений, я бы здесь сказала, что нет. Но человека вас вспоминает. Вот. Это самое интересное. Если с вами отношения хоть какие-то перевалочные, то, возможно, очень сильно перерывают за ваши отношения в семье, за вашу семью, за ваш дом, за ваше чадо. вот Именно какое-то углубление переживаний, я бы сказала, больше здесь есть. Возможно, человек волнуется даже больше, чем следовало бы. С семеркой сочетание семерочку, восьмерочка именно в момент увелич... увеличения эмоционального фона. Потому что с восьмеркой иногда некоторые... А, ну давайте, по классике. Тяжелое сердце, горестно и тому подобное. Поэтому здесь как увеличение волнения. Но то, либо за то, что между вами осталось, либо то, что вами, между вами существует и как оно строится. Возможно, за вас дом, за, за ваших детей, за внуков и тому подобное. Но также вот здесь я просто посмотрел там в правде в глаза посмотреть, пожалуйста, хоть какое-то взаимодействие. Возможно, за то, что там платится, не платится, за то, что какой-то происходит обмен, либо за систему, которая вас соединяет, что-либо, что вас соединяет. Вот за это человек, возможно, переживает. Поэтому давайте дальше. Соскучился ли? Соскучился ли по десятке по королю чаш и по королю чаш? Король чаш королеву Пентакли я называю. Я вообще, ну, ну молодец я. Я молодец и умница. По десятке по королеве и по труечке. Ну, здесь, если между вами, то к вами прям приговора соскучился ли, соскучился ли. Но здесь вот смотрите, здесь, если в принципе в паре, и здесь если браки и тому подобное, здесь вот именно моментами не то, что не скучания. Я бы здесь десяточку мечей по-другому бы немножко трактовала. И почему по троечке жезлов? Потому что здесь момент ожидания результатов. То есть как здесь основательно с вами хотелось бы там соединиться, основательно с вами хотелось бы отдохнуть, основательно какой-то момент хотения, если человек с вами рядом. В контакте либо в отношениях. Я бы здесь больше бы сказала в таком плане. Не то, что не скучала каждого свои дела. Нет, я бы здесь по королеве Пентаклей, по тройке, по десятке. Я бы здесь сказала здесь как человека хотение с вами что-либо построить, как-то с вами выстроить что-либо возможно не знаю перемирие возможно еще что-либо но здесь я, я уже я уже дальше как-то дебри лезу который особо и я просто так предполагаю поэтому по десятке и по королеве и по троечке жезлов здесь бы я бы сказала больше скучания возможно по вам но в плане больше вашего взаимодействия с этим человеком. Возможно, именно соскучился, именно как по вам, но при этом все равно взаимодействие с вами. Возможно, также по с вами куда-либо, не знаю, там вот, вот там, отправиться лежа. Но я бы здесь не сказала по, по десятке мечей, что не соскучился. Вот не соскучился для тех, у я и говорю, у кого вообще никого здесь нету, и отношений здесь нет. Вот тогда точно не соскучился. А здесь, если отношения развивающиеся, и между здесь людьми что-то происходит, здесь бы я бы сказала, возможно, сильный момент скучания, но при этом по взаимодействию, по конкретно с вами, либо, возможно, возможно, по отдыху с вами. Но я бы немножко в таком плане сказала. Да, возможно, по-былому, по-старому. Вот здесь именно вот как скучание второй раз в одну и ту же реку. Вот я бы сказала больше так. Мне здесь не скучают, если у кого здесь моментами переживания, если у кого закрытые отношения. Здесь просто момент переживания вот этого всего, это очень сильно больно ударило по человеку. Я бы сказала, если у кого это были, если отношения, то я бы сказала, это больно слишком, чтобы по вам скучать. Поэтому вот здесь вот какой-то такой. Я подсмотрела. Я подсмотрела, я не выдержала. Вот, дорогие девчонки, мальчишки, надеюсь, вот здесь именно как бы я сказала. Больше конкретное какое-то взаимодействие с вами, хотение взаимодействия с вами. Не знаю, минуты и часы считаем, как соединиться. Когда же, когда же что-то будет? Вот здесь вот именно какой-то момент. Ну, уже устал, уже все, уже конец. Ну, сколько можно? Я бы больше бы сказала, в таком контексте у меня десяточка мечей бы здесь проигралась. По тройке жезлов все-таки по желанию какого-то результата. Хотения чего-либо При этом здесь так И королева Пентакли Моментами стабильности, понимания И всего самого интересного Поэтому вот, вот здесь вот да, Возможно, также по стабильности между вами Либо по отношениям между вами Каким-то определенным образом Человек скучает не знаю, вот было вот до этого было у нас классно, а сейчас вот какая-то непонятная дичь либо что-то сейчас непонятно, к чему я не могу там как-то повзаимодействовать с этим, не от меня зависящая я бы сказала больше о каком-то таком ключе нежели десяточку лапочку нежели как-то не соскучился да бог, да бог с ним вот, а кого больше я сказала то есть это там очень сильно больно чтобы там скучать если кто какие-то бывшие, то это очень сильно болезненная скука. Сильно больно, чтобы скучать. Вот я бы сказала больше вот, вот так. Да. Ладненько. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на красную, красного человека. Давайте вспоминает, волнуется, соскучился ли, загадан вами человек. Вспоминает ли, волнуется ли? Соскучился ли? Заганный вами человек. О, как. Желания аж перескакивают. У всех желания, девчонки. Соскучилась у нас троечка. Везде, у нас все в жезлах. Воспоминания. Вспоминает. Да, вспоминает здесь однозначно у нас. Да, здесь моментами еще при этом чувственных. При этом любых, волнительных, очень сильно додуре, да, да, дробя, дробя, дробящих. Да, вспоминает однозначно. По королеве чаш, по повешенному, по тузу. Здесь есть момент воспоминаний, возможно, приплюсованных эмоциями. Слишком перья вспоминает. Слишком. Я бы здесь сказала немножечко в слишком. ну в королеве чаш в сочетании с повешенным. То есть, возможно, даже до, до, до грани какой-то доходит. Да, вспоминает однозначно. Волнуются ли? Кейс ли? Волнуется ли? По тузу момент обычно у нас не волнение, а больше желания. Но желание как больше перемен у нас по смерти в сочетании с Верховной жрицей. Волнуется. Давайте, я, я жрицу еще что. Да, тогда в, таком, тогда в таком контексте, да. Здесь человек волнуется, здесь человек волнуется, надумывает, придумывает, хочет, не может. Да, здесь в любом случае я бы сказала больше так, если у нас по пятерке, именно по восьмерке у нас мечей здесь. Здесь очень здесь сильный момент, но не волнение, а больше как хотение, но волнение я бы сказала. Давайте к смерти, но ну, я примерно предполагаю, давайте еще одно. Да, здесь больше как волнуется, что, возможно, между вами происходит, что происходит в данный момент в мире, что происходит как э, в стране. Вот здесь побольше, по поглобальнее человек волнуется, но здесь именно желания и волнения переплетаются. Ну, то есть, возможно, у человека перекрыт кислород либо воздух, но по такому сочетанию почему бы, собственно, и нет. Да, здесь волнуется, но здесь более глобально человек волнуется, нежели только там у вас и тому подобное. Я бы здесь даже в таком плане немножечко рассматривала. Возможно, то, что там за детей, также могу предположить. И волнуется за всех, за вся в момент всеобъемлющего солнца и момент трансформации и смерти. поэтому здесь вот моментами и по верховной жрице, здесь волнение связано с событиями, с глобальным, с чем-то интересным, с чем то, что он не может контролировать именно волнение от того, что нет контроля над этим всем, захлопнут в ловушке человечек немножко. вот волнуется по какому поводу, нежели как-то о вас, здесь у вас хотение желание но волнение, что будет дальше, и как все обернется, и как между нами, и как вообще в итоге в мире, и тому подобное. Я здесь сказала, волнение на всех фронтах, не только в ваших. Давайте так. Но здесь полностью забит мыслями, в принципе, у нас все здесь и подтверждает. Но здесь не как о себе человек да, на своей волне, там, да, ну там вспоминаю, да, мне пофиг все равно мне нет, здесь волнуется, но ну, многократно и по всему пункту, поэтому давайте так: соскучился ли по тройке жезлов, по двойке Пентаклей. Да, здесь моментами, если у нас я все, всеобъемлющего непонятных вещей, я бы сказала, больше момент. Здесь я бы сказала, что соскучился человек, но в таком сочетании тройки и двойки, и перед этим, что я сказала, если человек еще вспоминает, да еще и скучая, волнуется еще по всему, по всякому поводу, соскучился здесь, да, моментами, также моментами ожиданий и по двойке Пентакли равновесия. Поэтому так, человек хочет, чтобы все пришло в стабильность, чтобы все пришло в норму, чтобы можно было регулировать, чтобы можно понимание иметь, никакого-то неосмысления здесь моментами хотения, ожидания. Да, соскучился, да, Скучение, скучание моментами есть, но больше по каким-либо процессам в жизни, я бы сказала, больше так нежели в итоге, возможно, по процессам взаимодействия между вами. Ну, просто здесь ну, пустая карта. Я не могу сказать именно прям точно, что по вам, либо полностью, я бы здесь сказала, давайте в общем, человек просто скучает по тому, как происходит, как что делается, по равновесию, хотение, наконец-таки, стабильности, хотение роста, Здесь я в общем, я бы сказала, по пустой карте бы обозначила. Именно соскучился в общем. Но моментами, почему я сказала в общем, это в сочетании вот с этими интересными картами. По Верховной Жрице, по Тузу, моментами очень сильного думания, момента волнения, желания, непонимания, что будет дальше. И тогда вот здесь, тогда по итогу соскучился, да... Тогда здесь ну, соскучился именно по м -м, критерию взаимодействия, роста, стабильности в жизни, понимания того, что я могу и что я не могу. Здесь вот как вот... Немножко как человек в таком сочетании еще повешен, как не в своей тарелке, что и выпала двоечка пентаклей. Вот, дорогие мои. Ну, поэтому я не могу сказать по вам, либо не по вам. Вот здесь я вам скажу в общем. Давайте по пустой карте. То есть у каждого все по-разному. Если по вам, то по вам. Если в общем, то в общем. Но здесь я бы сказала, ну, не могу сказать точно. Давайте так. Здесь и потому, и по вам, и, это, и в общем. Может, здесь тоже так проигрывается. И одно, и другое. Здесь вы по итогу и там, и там. Волнуюсь за все и соскучился по всему. По двоечке. Ну, общий расклад, дорогие мои. Но здесь однозначно человека не то, что не, не в выигрышной ситуации. Ой, как невыигрышный по верховной жрице по восьмерке. И еще у нас сочетание с повешенным. Ой, как невыигрышный в данный момент ситуация. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то. Так, поэтому все. Девчоночки, мальчишечки, спасибо еще раз за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержка канала. Всего вам самого наилучшего и пока-пока.